Продавец вообще может круто продавать только в тот момент, когда он реально уверен в своем продукте, и когда он понимает, что там точно нет никакого обмана, там точно нет никакого э, вранья, и он с самого начала начинает очень уверенно предлагать что-то, во что он реально сам верит. Если на этапе привлечения клиентов был момент обмана, то сделка срезается по эффективности 50 на 50 в среднем. И это уже тоже начинается ну то есть смотреть момент какой если человек почувствовал что его обманывают в самом начале и какой-то момент уже был такой да то это уже в принципе является одной из больших основ возражения если мы с вами возьмем и посмотрим на то как делятся в принципе люди вот сто процентов клиентов которые попадают к вам в руки видно да. из них 10 процентов это классные ребята которые покупают сразу 10% точно неадекватные люди, которые могут с деньгами на депозите крутить мозги агенту по недвижимости несколько лет и так в итоге не купить ничего. И 80% это люди, которые находятся в состоянии как раз вот этого созревания. Если агент умеет работать только с теми людьми, которые, конечно же, эти ходячие бонусы, вот эти 10%, они рано или поздно все равно в руки всем попадают. То есть тот человек, который более или менее в адеквате, у него более или менее вменяемый запрос, он уже решил вопрос с деньгами, то есть у нас на этом этапе. И ему сложно не продать, на самом деле. Нужно прям сильно постараться, чтобы его отпугнуть каким-то плохим сервисом, допустим, да, или что-то сделать не так. Поэтому раз в месяц в руки такой а, клиент попадает по любому, любому агенту. Но обратите внимание, что если вы консультируете людей до этого этапа, вы какому-то другому агенту готовите потихонечку клиента. И в какой-то момент вот он такой сладкий попадется, и можно будет его а, ну, уладить и быстро превратить в деньги. Вот основная масса вашего дохода она лежит как раз вот в этих ребятах которые думают это примерно две трети дохода каждого агента по недвижимости мы понятное дело что любой агент может закрывать вот этих вот классных ребят но их не очень много а мы научились делать так, что мы закрываем максимальное количество из этих людей. То есть мы выжимаем вообще из базы клиентов максимум. Хороший закрывающий вопрос, его можно ассоциировать таким образом, что ну, задавая этот вопрос, ты боишься, чтобы тебя ну, не ударили или не послали. Но это хороший закрывающий вопрос, который берет прям за истинное, истинный мотив человека, да, почему он это делает, и за тот страх, с которым он сегодня столкнулся, чтобы это сделать. И вставится это все на весы. Что для вас реально страшнее? Никто не задаст этот некомфортный вопрос, даже потому что он тупо не знает, из чего этот вопрос состоит. Потому что чаще всего мы не знаем настоящую цель, настоящую проблему. Почему так происходит? Вот, возражение. Смотрите, действие возразить. Так вот, второе. Опровергающий довод, мотивированное несогласие с чем-нибудь. Веское возражение. Опровергающий довод, мотивированное несогласие с чем-нибудь. То есть, когда мы не добиваемся согласия на первом этапе, мы и начинаем ловить очень много возражений. Они будут касаться любого несогласия, любого. Начиная от того, что вы не вовремя позвонили, заканчивая тем, что объект недвижимости не подходит или что-то еще. Но нам нужно еще важно понимать, что страх является источником возражения. То есть причина возражения – это всегда страх. И страх всегда находится в прошлом. Он никогда не находится в настоящем времени. Это сильное состояние тревоги, беспокойства, душевного смятения перед какой-либо опасностью. Вот это вот очень интересный момент, который, когда я прояснила для себя и прояснила для своих агентов, люди по-другому зажили в принципе. Не нужно считать те статистики, ну то есть в первую очередь нужно считать те статистики, которые приносят деньги и во вторую очередь мы улаживаем. почему отказываются, чтобы сделать коррекцию, чтобы улучшить, вытащить больше, увеличить конверсию, но не выявляя потребность, а выявляя причину отказа, ну вы будете выявлять причину отказа. Направляя внимание на отказы, вы будете получать больше отказов. Направляя внимание на то, как понять, что человеку нужно, вы будете иметь возможность давать людям то, что человеку нужно. Очень просто. У первого звонка есть несколько целей. Выявление потребности, наладить контакт и продать себя как эксперта. Ну, то есть, вот эти три цели. Потому что, если вы не продадите себя как эксперта, вы будете участвовать в тараканных бегах с другими риэлторами. И потом, после каждой сделки, еще воевать за 50% комиссии, там, с кем-то делиться или что-нибудь типа того. Не выявив потребность, вы не сможете дальше предложить даже хоть что-то, что, что заставит его заинтересоваться и попытаться выйти с вами, навстр выйти с вами навстречу. Не... А Наладив контакт изначально, он, в принципе, не даст вам возможности с ним общаться и вас слушать. Ну, то есть он не будет отвечать на ваши вопросы, он закончит очень быстро разговор. Поэтому вот эти три основные цели, их, конечно, надо еще много качать, много разбираться в этом, тренироваться, потому что с первого раза скрипты, конечно, идут все комом железобетонно, потому что привычка... Больше понимания, то есть вас привычка все равно будет заставлять делать так, как вы делали раньше. Но дисциплина и заставление себя продолжать, продолжать, продолжать это тренировать, ну, начнет со временем достаточно быстро, на самом деле, за 3-4 дня хороших тренировок и продолжения работы, оно вам даст возможность увидеть, как это работает что люди начинают записывать ваш номер, они начинают спрашивать, кто вы, они начинают ждать вашу подборку, они начинают интересоваться, а почта моя прикрепилась к вашей заявке или нет. То есть это говорит о том, что человек точно хочет получить письмо, то есть он реально ждет. Хотя в начале разговора они все не сильно заинтересованы, потому что они не ждут, что вы их удивите или что вы им предоставите какой-то крутой сервис, особенно если они уже пообщались с другими агентами. Если человек работал учителем в школе, нужда замучила, и он пошел зарабатывать деньги, как вы думаете, какая выгода у него в лице выглядит? Ну то Что, что люди видят, общаясь с ним? Вот говорят, доллары в глазах. Так это неплохо, с одной стороны, потому что он, ему просто нужны деньги, он готов выполнять любую работу, лишь бы заработать деньги, потому что нужно кормить семью. Ничего в этом нет плохого. Но проблема в том, что это не мотивирует людей с вами работать. Вы можете также иметь свою выгоду зарабатывать себе деньги, но вам нужно уметь Выстраивать все свои коммерческие отношения от простого диалога, от любого предложения финансового. То есть можно понять технологию, как продавать застройщику эксклюзивный договор. Но если вы пойдете, и у вас автоматически будет вылазить везде ваша выгода, почему вы это делаете, почему это вам надо, вы не заключите его. Если вы вообще научитесь не говорить об этом больше никогда и поймете, как говорить так, чтобы каждый видел выгоду, вокруг вас все время будут крутиться деньги. Вам все время будут предлагать какие-то интересные проекты, потому что люди понимают ваш, вас свою выгоду. Они понимают, как вы им можете быть полезны. И поэтому вы для всех очень нужный человек. Это всего лишь технология, которой надо обучиться. Это не какое-то чудо-чудное беседник. И что с огромным количеством людей вам тяжело находить общий язык, вам тяжело продавать. Можно самую лучшую технологию в продажах какую-то получить, самые лучшие скрипты, лучшие возражения. Но если вы понимаете, что общение это не ваша ключевая сторона, и вы, ну, прям вам тяжело. Не со всеми, но и с определенными категориями людей. Есть только очень небольшой, небольшой портрет вот этого клиента, с которым я могу то это вопрос к общению. Это сильно ниже по ступенькам ну, формирования своей компетентности как продавец. Но это база, без которой большинство. То есть чаще всего я корректирую первый год полтора людей не в продажах, я корректирую людей в общении. Когда люди говорят, что работа – это всего лишь треть жизни человека, это вранье. Когда у вас проблемы на работе, у вас проблемы в семье. Когда у вас проблемы в семье, у вас проблемы с самим собой. Когда у вас проблемы на работе, проблемы в семье, проблемы с самим собой, вы плохо спите, плохо едите, и у вас, в принципе, вы не очень ценны для окружения человек, потому что вы все время в проблеме. То есть это очень сильно влияет на вашу жизнь. Вот у меня вопрос. Так как я знаю, что это точно лучшее предложение, которое сегодня есть на рынке недвижимости, и оно будет оставаться таковым, и вне зависимости от того, сейчас вы зайдете на программу или позже, ничего не поменяется в отношении курса, в отношении его ценности, ценность будет только расти поменять только одно: цена еще будет расти. вот Цена и количество конкурентов в вашем городе, которые уже работают по этой системе. Вот это будет меняться. Финансы. Смотрите, это же замкнутый круг. То есть сегодня, если у вас есть проблемы с финансами, это следствие чего? Это следствие вашей производительности на работе, да? То есть, либо это выбор профессии. Это либо неправильное образование, либо образование то, которое сегодня в нашей стране не ценится. То есть нет возможности сегодня оказывать настолько ценные услуги, чтобы они оплачивались так, чтобы вам хватало. Это следствие, правильно? То есть нет финансов не только же на этот курс получается. На много чего нет финансов, верно? Я не думаю, что вы покупаете яхту, но на курс у вас денег не осталось. Вряд ли. То есть их на что-то много прям не хватает. Есть целый список задач, и курс там в самом конце стоит. Потому что вот эти задачи, которые нужно было, там 20 или 30 задач, там, оплатить там школу, купить ребенку велосипед, съездить на пари, еще что-то, еще что-то. Да. И вот еще ко всему этому добавился теперь курс. И его тоже хочется. И стало только хуже. Потому что до этого его хотя бы не хотелось. А теперь его хочется. Ну вот вопрос. Если их не хватает, что в большей степени может помочь вам изменить эту ситуацию в корне? Что это? Ну, то есть это улучшение вашей профессиональной деятельности, способности зарабатывать эти деньги, верно? И вот у каждого из вас, у тех, у кого не хватает с финансами, вопрос, да, у вас по-любому есть список из задач. Вот если вы выпишите этот список из задач, то вы увидите, что большинство, ну 80% точно этих задач, это какие-то покупки, которые никак впоследствии не повлияют на увеличение вашего дохода. То есть они просто вытаскивают деньги из вашего кармана. Телефон, джинсы, платье, машина, поездка. Это не поможет зарабатывать деньги завтра больше. Курс – это, возможно, единственная задача из всех трат, которая поможет повлиять на эту ситуацию. И вот момент, хороший закрывающий вопрос. Конечно, его лучше проводить живьем. Снова попробуем проиграть в онлайн давайте вот по-честному да? если сегодня проблема состоит в том что каждый день общество реклама окружение мир соблазняет меня захотеть что-то купить и через раз я себе отказываю это проблема проблема это расстраивает очень это заставляет себя не верить в себя да кажется что ты не делаешь все что ты можешь да. Разочаровываешься в своих способностях? Да. И сегодня надо сделать что-то, чтобы решить эту проблему. То есть сделать какой то сальто назад. То есть проблема тянулась много-много-много-много дней, и тут мне нужно взять, каким-то образом обойти все мои расходы, которые мне нужны, на которые тоже денег не хватает, и еще найти столько денег, чтобы закинуть их на курс. Еще и найти время, еще и начать действовать. И кажется, что это вот огромная проблема прям огромную, то есть это реально сильно больше, это вот как, допустим, меня вот расстраивает, что у меня не хватает денег, я себе отказываю во многом, И вот, а вот это вот по размеру вот такая, то есть это прям сегодня, прям здесь, прямо сейчас, это ответственность надо взять, это завтра тебе позвонят, скажут, а ну-ка внеси предоплату или полную сумму, а где их взять, у меня даже тысячи рублей нет, что делать? И человек, глядя на то, что эта проблема большая сегодня, говорит, не, я пока не буду этого делать. А теперь давайте посмотрим в перспективе. Это боль, один раз возникшая, которую надо просто преодолеть. Это, ой, простите, улетел продолжается каждый день. Продолжается каждый день. То есть, если вы сегодня ничего не делаете, да не делайте, но завтра вы пойдете по торговому центру и захотите себе что-то купить, и скажете себе, нет, я не могу себе это позволить, и будет больно. Потом вы зайдете в кафе, и вместо того, чтобы заказать что-то, не глядя, вы будете читать цены. Больно. Потом ваш ребенок начнет устраивать истерику, что мама, купи мне срочно, или папа, купи. И ты вынужден на него наорать, потому что ты не можешь нормальными методами объяснить, почему нет. Потому что у всех детей есть, а у него нет. И он не понимает, в чем логика. Почему у меня этого не должно быть? Я же не прошу чего-то особенного. Я прошу только то, что есть у других. Если бы я это у других, у всех в классе или в школе не видел, я бы не просил. Больно? Больно. Что страшнее? Продолжать каждый день испытывать эту проблему по несколько раз на дню, с условием того, что не бывает никакой стабильной ситуации. Ситуация либо улучшается, либо становится хуже. Никогда. Даже если вы думаете, что стакан стабильный, с ним ничего не происходит, мелкие... Часть этого стакана, молекула, они, э, то есть он стареет, он расшепляется. Рано или поздно вы увидите, что если на долгий промежуток времени, на самом деле стакан ухудшается с каждым днем, с каждым днем. Он не может оставаться таким, какой он есть. И на самом деле даже в столе мы, если посмотрим под микроскопом, происходит действие, действие по разрушению. Если вы ничего не меняете, и даже если у вас есть видимость того, что все находится стабильно, идет разрушение. Когда человек находится в очень плохой ситуации, у него прям с финансами беда. Первое действие, которое ему нужно сделать, ему необходимо начать предпринимать какие-то действия по производству. То есть ему нужно что-то создавать. Но тут вопрос, как создавать, если у меня сегодня нет денег? Например, художник, ему же нужно взять кисточки, холст, краски, а у него ничего нет, но он умеет рисовать. Но он полностью намелит. Значит, ему надо занять деньги, купить холст, купить кисточки, купить краски, нарисовать несколько картин. Причем очень внимательно. Внимательно и качественно нарисовать, потому что у него нет права на ошибку, он это делает на занятые деньги. Оторабанить их в галерею и продать. Перекрыть долги и на остаток купить еще и продолжать производить. Это единственная возможность вылезти его из ямы. Те, кто сейчас понимает, что это вот прям про вас, вот вопрос с деньгами я адресую обратно к вам. Как вы планируете решать свой вопрос с деньгами? Или это будет просто продолжаться каждый день. И вы готовы терпеть эту боль каждый день по 300 раз на дню. Я думаю, что сегодня пойти и решить, если вы видите ценность в курсе и понимаете, что это то, что может вам помочь, это самое разумное действие, которое только может быть. Вот и все. Все.